Женщина, живущая без нежности, безжизненная, оболочка натянутая на хрупки комочек слез, более страданий. Узнать такое можно из тысячи, несмотря на сияющую улыбку и бодрость духа, по глазам. Глаза не искрятся счастьем, когда внутри пусто, когда нет огня, скормленного нежностью когда тоска считывается на расстоянии, а любое доброе слово жадно впитывается каждой клеточкой. Для женщины нежность родники свороду. Нежность – одна из основ, формирующая в женщине женщину. Взвращенная на нежности, она даже светится по-другому. Вроде такие же руки, ноги, голова. свечение особенное. Иное, потому что наполнено настоящим счастьем, без примесей и различных суррогатов. Никакие деньги и блага не способны заменить мягкую нежность, сотканную из искренней любви. Женщина стремительно угасает, когда остро ощущает дефицит ласки. отсутствие нежности вся нечисть, состоящая из злости, агрессии, депрессии и истерик начинает просачиваться в сознание, заполняя свободный вакуум. Поэтому как можно чаще обнимай свою женщину, целуй, ласкай, люби, Наполняй нежностью, не жалей, ведь много ее не бывает. Корми досыта, поддерживай огонь, подкидывая необходимые дровишки, огонь, что согревает обоих. Не позволяя нылому быту и серым будням съедать этот важнейший для женщины компонент. Только нежность превращает холодную королеву в ту самую девочку, ради которой ломают преграды и сворачивают горы.